появляются боли в спине и шее. Смотрите, основные пункты. Во-первых, сам позвоночник, естественно, не может болеть, потому что он состоит из позвонков, а это у нас кости. Кости у нас не болят. Во-вторых, болевые рецепторы, которые посылают сигналы, как раз вот эти болевые, они у нас расположены только в мышцах и в связках. Часто еще, кстати, обвиняют грыжи и протрузии в том, что это они виноваты, что появляется боль. Но, пожалуйста, посмотрите, что в половине и более случаев грыжи и протрузии – это не причина боли. И это будет зависеть от их размеров. Дело в том, что если грыжи или протрузия составляют где-то 2-3-5 мм, например, особенно в поясничном или грудном отделе, то это не считается. И мы с вами находимся постоянно в сидячем положении. Мы постоянно сидим перед телевизором, за рулем, на работе, за компьютером, по вечерами, вечерами сидим, работаем постоянно, тоже все время сидим. И, естественно, здесь будут изменения. Но если грыжи и протрузии составляют 3-5 миллиметров, то мы их даже не берем в расчет. Они просто физически не могут достать до тех же нервов, чтобы их раздражать или, например, ущемлять. Поэтому это не причина. А вот если у вас определяют, что грыжа, например, сантиметр и более, и если на МРТ еще видно, что она, допустим, западает в межпозвонковое отверстие, допустим, защемляет нерв или, допустим, достигает до него и начинается вот это раздражение, вот это уже другой вопрос. Вот здесь тогда уже, может быть, она и будет вызывать эти боли. Далее обратите, пожалуйста, внимание, что все-таки основная причина, первая причина, откуда вообще появляется боль, это все-таки не сам позвоночник, а мышцы и связки. А что именно это? Растяжение мышц и связок, мышечный спазм и хроническое перенапряжение, а также дисбаланс мышц позвоночника. Я прекрасно понимаю всех людей, которые думают, что боль возникает именно от самого позвоночника и именно из-за того, что вот изменяются диски. И я прекрасно понимаю, потому что везде только идет акцент на самом позвоночнике. Но никто и никогда не рассказывает о том, что позвоночник у нас окружен огромным количеством мышц начиная с самого глубокого слоя, начиная с самых самых мелких мышц и увеличиваясь до пяти слоев, которые окружают позвоночник и включают абсолютно все тело. Ведь у нас и передняя брюшная стенка, и боковые мышцы живота, и грудная клетка тоже активно участвуют в поддержании позвоночника. И все это, естественно, мышцы. И логично, что если есть какой-то мышечный спазм или хроническое перенапряжение, либо растяжение мышц и связок, естественно, это будет вызывать боль. Почему? Потому что, считайте, если мышцы у нас, в ненормальном состоянии, у них какой-то, допустим, повышенный тонус, или они, наоборот, расслаблены и очень сильно растянуты, то, естественно, они же не принимают нагрузку на себя, и вся нагрузка идет на позвоночник. И вот только тогда начинают формироваться со временем протрузии и грыжи. Поэтому грыжи и протрузии у нас будет следствие, а никак не причина. Вот смотрите, я решила вам нарисовать такую схемку. Здесь вот эти вот фиолетовые квадратики – это позвонки, а между ними, вот это зелененькое – это у нас межпозвоночный диск. И красное – это мышцы, которые окружают наш позвоночник. И смотрите, если мышцы у нас в нормальном состоянии, они у нас выносливы, у них хорошее кровоснабжение и так далее, и когда на них действует какая-то повышенная нагрузка, то они эту нагрузку берут на себя, при этом защищая позвоночник. Но если мышцы у нас растянуты, слабые, они полностью, ну не полностью, конечно, сначала частично, а потом уже полностью начинают просто атрофироваться, слабеть и перестают принимать на себя эту нагрузку. И, естественно, нагрузка начинает идти на сам позвоночник. И вот только тогда под физической вот этой тяжестью межпозвонковые диски начинают, грубо говоря, расплющиваться, и выходить за свои пределы. И вот только тогда формируются протрузии, грыжи и так далее. То есть, видите, причина все равно будет крыться изначально в мышцах, а никак не в грыжах или в протрузии. Не бывает такого, что вдруг грыжа или протрузия сама образовалась и вдруг вызвала боль аж по всей спине. Но это просто нереально. И, кстати, что я имею в виду под повышенной нагрузкой? Это статическая нагрузка при сидении за компьютером, допустим, при просмотре телевизора, при работе в офисе и так далее. Кроме того, это сутолость, неправильная осанка, слабость мышц спины и так далее. По-настоящему вот этих вот нюансов и причин очень много. Даже когда вы очень долго сидите и сутулитесь, это уже идет неравномерная нагрузка на позвоночник. И это тоже, естественно, влияет как на мышцы, так и на позвоночник. И все это стимулирует развитие как раз вот этих различных дегенеративных изменений, которые называются остеохондроз. Ну что ж, поэтому, какие будут же ваши действия? Во-первых, самое первое, что необходимо, это первоначальное лечение. Что включает в себя лечение? Это разгрузка спины и шеи и обязательно снятие обострения. Допустим, прежде чем приступать к лечебным упражнениям, к реабилитации, обязательно сначала нужно снимать болевой синдром. Поэтому сначала мы используем, естественно, обезболивание. Это 100%. Затем это идет щадящий режим. Никаких упражнений динамических использовать нельзя. И обязательно нужна разгрузка спины и шеи. Об этом я расскажу еще подробнее в следующих вопросах, но все-таки сейчас освещу самые главные пункты. Э, ну, Смотрите, что значит разгрузка спины и шеи. Во-первых, это... Обязательно постельный режим, если есть сильное обострение хотя бы первые сутки. В горизонтальном положении у нас шея и поясничный грудной отдел расслабляются лучше всего, снимается боль и снимается давление на все нервы и полностью расслабляются мышцы и связки. Это обязательно. Кроме того, разгрузить шею, например, также помогает и ортопедический валик, который продается во всех ортомагазинах, на котором вы можете по вечерам лежать хотя бы по полчаса. Это тоже очень эффективно помогает. Поверьте мне, сама тоже использовала его. И кроме того, в запущенных стадиях при синдроме позвоночной артерии, например, назначают иногда еще воротник шанса. Это тоже очень хорошая вещь, но злоупотреблять этим не стоит. Это нужно использовать только уже при запущенных вариантах. И вот когда боли постепенно у вас исчезают и из обострения вы переходите уже к ремиссии, то вот тогда начинается самое главное. Это реабилитация с помощью лечебных упражнений. И в это время вы восстанавливаете мышечный баланс позвоночника и возвращаете нормальный тонус мышцам. То есть занимаетесь восстановлением, восстановлением нормального состояния позвоночника. И самое главное, реабилитацией нужно заниматься обязательно постепенно, идти от простого к сложному, то есть идти от простых разгрузочных упражнений и потом постепенно это усложнять. И обязательно использовать все правила лечебной физкультуры и восстановления.